В Кыргызской республике высокий уровень лекарственно-устойчивого туберкулеза, который тяжело и долго лечится. Раньше у пациентов было мало шансов выздороветь. В 2014 году мы впервые столкнулись с тем, что применяемая в Кыргызстане стандартная схема лечения крайне неэффективна. Более того, она очень длительная, это от 24 почти до 28 месяцев приходится лечить таких больных. Тяжело переносится, очень много побочных э, действий от этого лекарства. И мы встречали очень часто отказы от лечения, неэффективность этой терапии. И была очень высокая смертность. Практически больные с широкой лекарственной устойчивостью у нас они не излечивались. С 2017 года Юсаид помогает Кыргызской республике внедрить новые методы лечения – Теперь схема подбирается для каждого пациента путем назначения либо 9-месячного курса, либо при более сложных, почти неизлечимых ранее формах туберкулеза, индивидуальной схемы с новыми лекарствами длительностью до 20 месяцев. Благодаря проекту ЮСАИД для каждого гражданина Кыргызстана, болеющего туберкулезом, появилось светлое будущее. Мы имеем возможность вылечить практически каждого человека и вернуть его родную семью, вернуть его к его детям. Излечение джахши-битотика, обоцелирование батра по болоткам. Я заболела устойчивой формой туберкулеза, шелу форма. В 2015 году я начала лечение по старому проекту. Год и три месяца пролечилась, пила 25 таблеток, но так и никакого результата не получила. И благодаря новому проекту с новыми лекарствами я вылечилась. Сейчас вернулась к нормальной жизни, со здоровьем все в порядке. Надеюсь, так и будет дальше. Нейзелечения с июня и нам вошталы, а брох дягмы дараларга сентябратам воштал косоли палды. Косолбойнча менен уже ашу балам Басмахтура уже чуркаптирует, кaptured, озю няява ганда якши сизет. Мурунку ахвалыменна назир ахвалым балам. Мурун няява слабый болчо. Дешоко интересчох болчуда хадимки Вся семья заболела. Вначале муж с сыном, потом уже и дочка с внуком. Что здоровая вся моя семья, это я прям Бога благодарю, что все прошло. Это вот я прям я не знала, что делать. В мешке. У вас в туберкулезе, да, я мы взяли, гуляла, да, бирсаты, мы взяли, дождь пойду. Вас на киналы, кинало, рвота была, уже голод Адам вас барна, конецкина, вас хочу. Валдар майкана, мигмерте вы разучу, я рахмат Шундайдар В моем опыте уже есть пациент, который выздоровел, уже снят с учета, сейчас работаю с другим пациентом. Он находится в очень тяжелом состоянии, лежачий. У него, помимо этого, еще другие заболевания, пролежные, б 20 Поэтому я каждый день хожу ему и ношу лекарства. Спецработники, вот Наргуль, она мне помогла. Я думаю, если бы не она, меня бы сейчас живых не было. Вот так, в прямом смысле. Препараты очень хорошо помогли. Она каждый день ко мне приходит. Она выбивается для меня. Не знаю, клянусь, если бы не она, я правда бы с голоду умер. Вот спасибо ей. Она телефон береген. условия, биралам. Я За два года более тысячи пациентов начали новые курсы лечения. Они доступны во всех регионах Кыргызстана. Вместе мы искореним туберкулез.